До того, как Докуч стал известен, он жил до девятого класса на Дальнем Востоке. Всю жизнь он мечтал перебраться в такой богатый город, как Курган. До того, как Докуч стал известен, он записал свой первый студийный микстеп жанра хип-хоп в возрасте 16 лет. До того, как Докуч стал известен, он уже имел свой многомиллионный бизнес. До того, как Докуч стал известен, он участвовал в видео уже нашумевшего и давно забытого блогера Никиты Фоминых. Добро пожаловать с вами НетЛБлокнет. Сегодня мы, точнее я, поведаю вам историю становления такой легендарной личности, как Докуч. А пока Подписывайся на канал Докуч, а только здесь ты найдешь самые лучшие стримы, самые лучшие видео, самый лучший монтаж, самый лучший смех. Здесь ты сможешь посмотреть стрим целых 7 часов, и при этом это каждый день, прикинь. Лучший игрок crossfire лучший игрок на ставках, все это Докуч, лучший Докуч. Просто подписывайтесь на канал, не смотрите мои подписки, пожалуйста. Это не я, это не мой аккаунт. Все, я не подписываюсь, меня здесь нету. История Докуча начинается в городе Свободный, что находится на Дальнем Востоке. Короче, это вот здесь где-то. Вот Свободный. Свободный, Свободный, Свободный. О, как же он далеко. Короче, это вот. Возле Японии, возле Китая. Вот это Докуч. Вот этот красненький. А, вот этот синенький, это типа мы. Это Докуч сейчас. Это Докуч, это Докуч давно. А, это Докуч сейчас, да. Здесь Гренландия, здесь Канада, а вот здесь Трамп, вот здесь вот где-то вот, вот здесь Трамп. Все детство Докуч мечтал о деньгах и популярности. После своей достаточно продолжительной жизни в свободном, он понимает, что здесь ему не видать ни богатой жизни, ни популярности. Поэтому он решает перебраться в близлежащий мегаполис Курган. Да, в Кургане сложно пробиться в люди, да и с провинциальными людьми здесь поступают порой очень грубо. Но это не смутило Докуча. Он не побоялся поставить себе высокой цели. По приезде в Курган он решает организовать свой бизнес. Как говорит Докуч, надо мутить бизнес. Так он себе и сказал. Начал он, конечно, с малого, это перекупка товаров на Авито. Специализировался он больше на телефонах и прочей электронике. Был даже случай, когда он продал тапочки, которые носил 2 года, за 3 сотки. Так, Токуч поднял свой первый миллиард. Докуч, имея большие деньги, решает пойти в ставки на спорт. За месяц он проигрывает все свое состояние, около 20 тысяч рублей. После этой неудачи он решает начать все с чистого листа. Он устраивается грузчиком на шпалы. Там его заметил Никита Фоминых. Они познакомились. Эта встреча определила дальнейшую судьбу Докуча. Никита, будучи известным блогером, даже снял несколько роликов с Докучем. Короче, мы на работе с Докучем. хай хай у нас тут чай. Нихера не видно. Нихера не видно, Нихера не видно. Вот. Чай. Топовый чай на печке. Вот. Тут у нас офис Тут у нас офис Короче Вот бизнес Да бизнес Вот у нас бизнес мучится. А, здесь у нас Вот такая вот херь Не знаю как объяснить Вот мы тут Ну можно сказать бухаем Так что Деньги зарабатываем, вот. Здесь немного темно, Сыра, но у нас есть печка. Но Ютуб тогда не заинтересовал Кирилла, он пошел в музыку. 16 ноября 2016 года выходит долгожданный микстейп под Докучи, Beat Kings, под лейблом того самого Никиты Фоминых. Альбом готовился целых 4 года, за которые отечественный рэп успел окончательно утвердиться в статусе новой популярной музыки. Такая кропотливая работа пошла релизу на пользу. Он прекрасно звучит и в то же время стоит от хип-хопа далеко. На невесомые, около джазовые инструменталы наслаиваются куплеты самого артиста, ударяющегося чуть ли не в абстрактную поэзию. Термин читка здесь совершенно непредвиден. Зам мне всю руку захаркал. Ходят слухи, что Докуч собирается записать фит с нынешним кумиром молодежи, Гелой Ватсирой. Но это не точно. После всех событий дуэт Докуча и Никиты распадается. Никита бросает свой канал YouTube, все его подписчики ушли к Докучу. Сейчас про эту пару ничего не слышно. Лишь иногда Докуч на своих стримах вспоминает истории, связанные с его другом. Впрочем, это уже совсем другая история.